Здорово, ребзя, с вами я, Шиктос. Сегодня поговорим о бедных пенсионерах. В этом видео я буду излагать свои мысли, говорить так, как я считаю. Ну что, россияне, держитесь, а выживать пенсионерам стало намного сложнее, учитывая того, что растут цены на продукты, а средняя пенсия в Рашке составляет 10 тысяч рублей. Мертвы, смешные. Вась, как обычно, называют нашу страну развивающую, когда пенсионеры живут на нищенских пенсии. Вот я вам скажу свою пенсию 8700. Вот скажите, на что ее может хватить? Вот ни на что. И последняя добавочка, ну, может быть, рублей 18. Покупая в магазине самое дешевое, называя этим пальмовое массу. Все эти продукты имеют одну основу. Вот эту. пальмовая. Потом пенсионеры травятся этим. А недавно одна из депутатов Единой России, та самая Галикова, говорит, что пенсионерам хватит выжить на 3000 рублей в месяц. Причем одному пенсионеру. И тут я чуть не заржал. Помимо этого, она еще сказала, что часть наших Стариков живет так, что молодежи остается завидовать пенсионерам. Ну да, подросткам бы еще дожить до пенсионного возраста, а вы говорите завидовать. Вы держите здесь, вам всего доброго, хорошего настроения и здоровья. Только вдумайтесь, одному пенсионеру выжить за 3000 в месяц. Не поняли, да? Это Россия. Это что нужно вообще покупать пенсионеру, чтобы выжить? Хлеб, крупу и все? И экономить на продуктах? Чтобы выжить, мне интересно, она сама пробовала выжить на эти 3000 рублей? Ну, ребят, не позор же? Позор, просто позор. Недавно мне попался ролик, где на пенсионера напали полицаи. Они начали его трогать и швырять, отбирая его имущество. По словам корреспондентов, пенсионеры, которые просят милостыню, а еще они нападают на людей. В общем, выставив их как опасных преступников, эти пенсионеры... Никого не трогали, а тут к ним приходит полиция, которая начинает их просто швырять куда попало, вместо того, чтобы помочь им, хватать его и обращаться плохо с человеком. Полиция должна защищать и оберегать, но в нашем случае наоборот. На заднем плане пенсионеров снимают, нет бы помочь пенсионерам. По словам девушки полицая, разъясняется, что бабушка может сесть в тюрьму, так как она напала на полицейских. А главный вопрос а на пенсионеров можно? Даже допустим, если он неадекватный, нельзя было в спокойной реформе обратиться к пенсионеру, а не стоять докапываться до него. Решать вам самим, кто был здесь прав. Но я скажу с уверенностью, в нашей стране происходит непонятно что. Заставляют пенсионеров как террористов, а депутаты, которые воруют вагонами, их никто не трогает. Это нормально? я думаю нет Итак, про бедных пенсионеров. На моем личном примере я видел, как пенсионеры лазили на помойках, и притом она была не одна. Тогда для меня это было шоком. В такой стране, чтобы были бедные люди, просто позор. На сравнении просто дам другую страну Саудовскую Аравию, где средняя зарплата составляет пенсионеров 190 тысяч рублей. Представьте, какая страна на третьем месте по нефти, и тут такая пенсия. Хотя в Россия на втором месте по нефти. Нефти, а средняя пенсия 10-15 тысяч рублей, а то и ниже. Можно сказать, что в целом последствия пандемии преодолены, экономика в целом восстановилась. Но охота вам смеяться после этого. Мне честно нет. А какой можно говорить державе, когда у нас пенсионеры не доживают до пенсионного возраста? Власти проще избавиться от них, чем помогать. Теперь думайте, в какой вы стране живете? Где вражки, в которой нет справедливости? На этом я заканчиваю. Спасибо за просмотр. Оставляйте ваше мнение в комментариях. Всем до скорых встреч. Всем пока. Дорогие друзья, все.